Небольшое дополнение к видео, значит, забыл я упомянуть. Если вы варите полуавтоматом с газом, то на горелке, на полуавтомате, должен быть плюс. Соответственно, минус на клемме массы. Если вы варите без газа, то наоборот. И также, когда вы варите именно режимом ТИГ, не вот этим режимом э, тик-горелка, а именно в режиме тик самого аппарата, вот. у вас э, полярность нужно перекидывать. То есть у вас в режиме тик э, на горелку должен приходить минус, вот как сейчас у меня. А плюс должен идти на массу, на, на зажим. И, соответственно, наоборот, если вы варите алюминий, вот в этом вот режиме пульс, опять же, тик горелкой, вот, то полярность должна быть наоборот. На горелке должен быть плюс, на зажиме минус. Ну, в общем, все это написано в инструкции к данному аппарату. Я думаю, если у вас есть этот аппарат, то вы инструкцию прочитаете. Вот. Главное не перепутать. Вот. Потому что э, если вы поменяете, э, полярность у вас будет неправильная при сварке вот в этих вот режимах. Да, вот то у вас электрод вольфрамовый будет просто прогорать мгновенно и сварки не будет то есть не будет эффекта разбивания оксидной пленки вот этой вот у вас просто будет вот вот так вот будут дырки и ничего хорошего не получится то есть полярность обязательно соблюдать и следить ну а теперь видео уважаемые подписчики короткое видео это в продолжении и завершении цикла видео по доработке моего сварочного аппарата старт который вот так вот называется значит ну кто помнит да кто следил доработка заключалась в том что подсоединил я тик горелку для сварки алюминия и так далее значит кто не, знает, не понимает смысл данного видео, пожалуйста, посмотрите остальные. Ну, одно и то же из видео видео повторять не хочется. Значит, вот баллон с аргоном у меня приобретен. Долго не мог я его купить. Да, и, соответственно, опробовал сегодня ТИК-сварку. Именно ТИК-сварку, чтобы варить алюминий. Вот, не полуавтоматом, как он предназначен для сварки алюминия полуавтоматом. А именно в тиг режиме Э, то есть тик горелкой в режиме полуавтомата я варил Значит, сразу хочу сказать, что вот в режиме э, нижнем, как он ALSI Pulse, то есть, ну, ALC Pulse Вот в нем, значит, у меня получилось добиться более-менее нормального результата Значит, вот с чего я тут начинал Разные режимы пробовал. да, Естественно, все это прожигалось. Тык-пык. У него нету осциллятора, по-моему называется. То есть дистанционный поджик, У него поджиг контактом. И вот, значит, варил я без присадки. Пробовал, значит. И в итоге, давайте на свет выйдем, удалось добиться вот такой вот сварки. Потом, значит, вот с другой стороны я попробовал. Здесь уже попробовал присадку, но... В качестве присадки использовал обычную, значит, алюминиевую проволоку из СИП-проводов СИПа. Ну, вот так вот. Я думаю, что потренироваться и будет получаться неплохо. То есть варить можно, но э, нужно под, подтренироваться. Толщина у нее ну миллиметровка алюминия. Вот эта самая проволока. Значит, диаметр проволоки тоже миллиметровка. В принципе, ну то есть вот обычный алюминий, да, лируашный, скажем так. И обычная проволока из сип провода. Вот такой вот результат покрупнее. То есть, Ну тут вот тоже пробовал с присадкой. Он его сначала э, не удавалось, то есть ду дуга гуляет. Потом приноровился, подобрал ток и, ну, и напряжение. То есть даже больше важнее напряжение. Расход аргона у меня был э, значит, 10 литров. Потом я сделал его чуть-чуть побольше. И где-то в районе 12 наверное литров и стало немножко получше. Также попробовал варить нержавейку. Сейчас я вам покажу. Значит, вот результат по нержавейке. Нержавейка где-то, наверное, 0,8. Или миллиметр тоже. Ну, в этих пределах. То есть вот такой вот получается без присадки. Давай фокусируйся. Вот, без присадки просто поплавил немножко. То есть вот такой получается шов. Это уже именно в режиме ТИГ, то есть это не импульсные режимы, это уже его родной ТИГ режим. То есть, ну, мне, мне понравилось, как получается. Вот. Что касается самого алюминия, то, собственно, для чего я это все дело затеивал. Да, варит. Вот. Я думаю, что если потренироваться хорошенько и поднастроить аппарат, то будет получаться... В принципе неплохо. Я не говорю, что там будут получаться, наверное, швы, как у профессиональных аппаратов, которые варят не постоянным током, в режиме пульса, а именно переменным. Там, конечно, ну несравнимое качество. Но если что-то где-то вот так вот не особо важное, да может быть и важно, если научиться так припаять, приварить алюмишку, то себе результат. Вот, с круглыми, значит, э, прутками тоже пробовал. Но у меня не получилось, потому что мне их просто не во что зажать. Я говорю, из меня пока еще такой сварщик, то есть начинающий. Э -э я даже не знаю, что это за марка алюминий. То есть он внутри такой вот пористый стержень. Может, силумин даже. Вот. Его у меня не получилось, потому что неудобно. У меня все крутится, вертится. В общем, как всегда, наспех. А так, в общем, все. Вот у меня столик мой теперь получился. Здесь один аппарат стал, там второй. То есть как полуавтомат это аппарат идеально варит. То есть для, для меня, опять же, вот какие швы. Э, привыкнуть надо, правильно, грамотно настроить. Настройки, вот в прошлом видео я объяснял, там по запрошлым какие-то настройки показывал, да, его. Вот, но, значит, все равно каждый под себя универсальных настроек нету там один чуть побольше добавит, другой чуть поменьше убавит и каждый как говорится кулик хвалит свое болото поэтому поэтому вот так все на этом ребят спасибо за внимание если вопросы останутся саму сварку показывать ну у меня просто нету таких условий ни маски ничего у меня нету чтобы снять именно сварку я вот как-то пробовал там чиркать да он чиркает на камеру а варить именно ну неудобно очень неудобно вот но результат я вам показал то есть если хотите в принципе в принципе вот но ну, я думаю что э, самим полуавтоматом я еще не пробовал варить алюминий вот надо попробовать будет до да, обычной горелкой миговской э, проварить алюминий проволокой какой будет там результат то есть если Получается в режиме тига вот так вот. То я думаю, что в режиме полуавтомата шовчик тоже должен получаться вообще красивый. Потому что этот аппарат именно для этого и предназначен. Все, спасибо всем за внимание. На этом цикл наших видео про доработку аппарата закончен. Если у кого-то какие-то вопросы остались, задавайте. Ну а так, в общем-то, все. Всем спасибо, кто ждал и наконец-таки дождался. Критика, пожалуйста, приветствуется. Вот. Ну все. Всем пока.